Когда я родилась в 1943 году, меня принесли вот в ту комнату и положили на кровать. Мне сейчас 71 год. Я всю жизнь там прожила, проспала, пролюбила, извини. Вот. Это жизнь, и жизнь моих друзей, моих соседей, вот Юрия Юрьевича Куликова, она точно также связана с этим домом. Всеми ниточками нервов, всеми мыслями, всеми добрыми чувствами, всеми, всем уважением к тому, что было, да, мы связаны с этим домом. Потому что поэтому расставаться с ним нам невозможно. И у меня дом, это прямо вот, я не знаю, ничего более такого у меня яркого в жизни не осталось. Я всегда думал, у меня даже сны снились страшные, что я вот иду, и не могу найти своего дома. Иду, поднимаясь вот по этой улице Больничной, я и на Больничной пожил, она идет вверх, гора, и мы тут, тут темное, пустое место. И это меня вызывало прям такое горе, как-то, и тут, ну, меня семьи ждали, вот это, я могу сказать. Я еще был молодым человеком, бывал а, гулял и поздно приходил. А, окошко горит всегда, окошко эта бабушка меня ждет. Я живу в этом доме да, с 1900, возможно, 58 или 9 года. Я была маленькая. Меня привезли к бабушке. Здесь жила моя бабушка и дедушка. А родители мои жили на Дальнем Востоке. Папа служил, мама была доктором. Они жили в Комсомольске на море, в Владивостоке. И у меня была старшая сестра, она была с ними. А меня раньше же тяжело было воспитывать детей, потому что сложно было няньки. Бабушки помогали, и меня год вот 8 месяцев или около двух лет привезли оставили у бабушки. Мне повезло в этом плане, потому что я, детство мое прошло вот в саду и при любящих людях, то есть вот дед и бабушка у меня, видимо, хотя я, может, этого не стою, не во мне души, это вот, но это свойство бабушки. А дед, он, говорят, своих детей не любил, вот сына и две дочери, а внука, вот он тут растаял. Вот это вот он, он, да. Весь этот дом утопал в цветах. Тут были одни цветники. И все жители дома имели свои участки и сажали цветы. Весь дом был, утопал в цветах. Это был один из самых красивших дворов нашей окрестности, потому что были цветники. Люди не просто сажали цветы, а благодаря этим цветам они выживали. То есть эти цветы дошли на торговлю. Вот наверху. Наверху жил бывший владелец казанской кондитерской фабрики. Вот, Николай Николаевич. Забыл, Нет. И вот он занимался, ему не на что было жить, а он в общем, по природе был предприниматель. Вот он часть два раза цветами, там прям георгий наросли, тюльпаны, потом флоксы. Он торговал этими цветами и за счет этого жил я здесь как бы жил в детстве и сюда вернулся вот несколько лет тому назад, вот когда не стала бабушке. Вот, то есть, уже, так сказать, я принял решение жить именно здесь, не в каком-то другом месте, в котором я жил раньше, вот, потому что, как бы для меня вопрос так вот не стоял. Постоянно присутствовало какое-то ощущение старины, даже вот с детства, вот я помню, когда какие-то там работы велись рядом и прочее, то есть, постоянно, вот мы мальчишками бегали, нам все было интересно, Начинает рабочий копать какую-то яму неподалеку там, и выясняется, что там через 70 сантиметров лежит брусчатка причем очень качественная то есть вот ощущение того что мы как бы живем так сказать поверх каких то других культурных слоев оно всегда было вот. и раньше и может быть к сожалению даже к моему глубокому раньше как то к этому более ответственное отношение было несмотря на то что в советское время вот сейчас принято представлять так что там все как то было одновекторно только вперед как бы с корабля современности все сбрасывалось, но как бы все да не все. В свое время мы написали книгу, которая называется «Наш дом». Она не только о том, как создавался дом, но это комментарии, рассказы тех, кто в этом доме жил. Это необыкновенные добрые, светлые, удивительные рассказы о том, как это все было. В нашем доме жил архитектор. В первом здании живут, жил инженер-строитель, который строил этот дом. Сейчас там живут его потомки. Остальные жильцы давали деньги на это жилье. В 1945 году архитектор Навродский умирает. Умирает его жена. Сначала умирает он, потом умирает она. Семья была бездетная и квартира перешла государству. государство. Моему отцу и семье моего отца, как фронтовегов, пришедшего с фронта в честь Победы, дали всего лишь одну комнату. Вот комнату. А потом, постепенно, с годами, коммунальная квартира превратилась в трехкомнатную полноценную квартиру для, них, для одной семьи. Ну и по случаю победы решили, что нужен еще жизнь должна продолжаться. На свет должен еще появиться один человек. И в 1946 году, в конце 46 -го года появилась я. И в этом доме я проживаю со дня рождения и по сей день. Я не помню, как мы вот ну, маленькая я была, но этот дом был большой. Нам принадлежала вот часть этой квартиры, в которой мы сейчас находимся. Вот две комнаты была самая большая как бы из коммунальной. В этой коммунальной квартире жили три семьи. Вот в одной комнате жили семья зубной врач, муж ее не помню, кем работала и девочка, у них была. В той десятиметровке жили четыре человека, две взрослых девочки. Значит, муж и жена, и две взрослых девочки. Причем муж мужчина тяжело болел и умер, в конце концов. То есть, вот представляете, в 10 метрах люди жили, у них был стол, у них были кровати, они делали уроки, ели, и все успевали, и пекли пироги еще, понимаете, все успевали. Дом этот был, принадлежал... Принадлежал... Вернее, не принадлежал, а был построен для работников завода РЭП Ремонтно-эксплуатационная база 25 лет октября или Затон 25 лет октября. И очень много было людей с форменной одежде с пуговицами, в кепках в этих самых фуражках. Речники. Речники это были люди, конечно, на Волге номер один. Это был нежилой изначально дом, мешочное. То есть здесь хранились, насколько я понимаю, пустые мешки. Это был склад мешков, потому что это было нужно для мельницы. Их, видимо, такое вот большое количество, что для этого построили отдельное здание. А потом, после революции, видимо, стало класть нечего в мешке, очевидно. И стали использовать его как жилье для рабочих надстроили вот этот третий этаж, то есть вот эта, собственно, квартира, в которой мы находимся. Это надстроенный третий этаж. Насколько я знаю, дом очень старый, строился в несколько этапов. То есть вот, если по, так сказать, нисходящей пойти, в семнадцатом году был надстроен верхний этаж, то есть он как бы формально сейчас считается вторым, то есть по факту он третий. Вот, тот э, первый этаж, который сейчас является цокольным, то есть когда-то там была каретная мастерская, этот дом, так сказать, есть на многих фотографиях у и Карелина, и Дмитриев и так далее. То есть есть очень много таких видовых фотографий. Вот, дом хорошо видно, там дом, ворота, и придумовая территория, внизу была каретная мастерская до семнадцатого года, опять же. Второй этаж, он как бы был весь, как бы сейчас сказали, в аренде, да, то есть пользовался, то есть дом принадлежал, так сказать, на правах пользования. Была такая семья немецкой. Вот. Они уехали в Ригу. Вот, в 2017 году бежали фактически. Да, говорят, что в войну здесь была аптека. У нас здесь у всех по несколько сарайчиков, каких-то таких помещений. И вот наш сарайчик находился под лестницей, под лестничной клеткой. И когда мы там разбирали старые вещи, там был какой-то такой комодик с огромным количеством ящичков. В ящичках были такие клеточки из деревяшек. В каждой деревяшечке стояли пузыречки стеклянные с притертой крышкой. Видимо, это были какие-то такие пузырьки для лекарств. была зима не был год три на на чем-то может быть четыре и уронили чернила на снег уронили чернила на снег но это вырежется обязательно уронили и чернила разлились по снегу я помню, как я горько плакала, мне так было жалко этот белый снег который и чернила, я не, не помню почему, но это было. Вот, я до сих пор помню какую-то вот, печаль глубокую за то, что белый снег и эти чернила. И меня стали успокаивать, сказали Наташа, так положено, говорит, когда переезжаешь с места на место, положено на снег выливать чернила. Потом я был, господи, мне же было три года, мне просто сказали, что вот так вот надо, чтобы я не плакала. А я всем лет до 50 говорила, что положено на снег лить чернила. У Алексеева была машина Победы. И вот на этой Победе нас, детей, это уже просто про него, мы его ждали все с нетерпением, потому что у нас усаживал в эту машину, нас набивалось там вообще ужас один. По три-четыре человека сидели друг друга на колени. Набив эту машину, нас он покатал по улице Ульяновой. Ну и не только по Ульяновой он катал нас. Он обнизовывал, в общем, их не семья. Нас возили в зеленый город. Родители не могли этого сделать весной всем двором. Нас водили на Щелковский кутер кататься на гор на лыж. Это была семья Алексеевых. Мы первый, вот первый телевизор, который был, это был в семье Ростислава Евгеньевича Алексеева. Это такое спаренное кресло, грубо говоря. То есть человек сел, курить или что-нибудь еще, что не знаю. А ноги, чтобы можно было в разные стороны и, так сказать, тогда можно глядеть друг на друга, и общаться, общаться, да. Вот это она из за Азамаса. Это ну, кое-чего осталось из-за замасса, но мало меня сюда принесли, вот из этого приюта. Вот роддом такой есть на фигне туда. И вот меня туда, туда принесли. И она уложила еще, и она только сказала, говорит, хороший мальчик. Вот. Но она умерла, видимо, летом. Вот умерла в 42-м и похоронена была в Марьиной роще, вот такое кладбище у нас есть, но могила потеряна. Была война, и, видимо, там еще была такая вещь, что там хранили расстрелянных людей. Там ров был какой-то, типа братская могила. И это вот так вот. Они поставили дощечку на комт то хоумике, я так понимаю. Почему-то написали Варваре Александровне Ахмаметево, ну, видимо, в памяти ее вот последнего мужа. Но она вот умерла здесь, вот она в этом доме жила, общалась вот с дедом Чишихиным, такой Чишихин, такой довольно знаменитый человек, их, по-моему, братья были они. Вот. И они вот с этой Варварей Лисанной сюда разговаривали по-французски, потому что они владели этим языком. У Чехова в комментариях, в полном собрании, он там есть, я даже таня показывал, вот, видишь, там дед твой фигурирует, Чешихин. Вот швейная машина. Вот так стоит на этом самом месте. Вот уже там больше 50 лет ее. Вот. То есть всю жизнь. То есть дед работал, она была дома с детьми, что-то шило, Широкой души был человек. То есть вот вспоминаю случай. У нее была блоком. Мы ее каждый год возили в больницу 35-ю на профилактику. Вот. И каждый раз, значит, когда я ее забирал, там оттуда через 10 дней совсем. То есть там после выписки. То есть вот... Чуть не все отделение всегда выходило ее проводить. Вот, вот настолько вот она умела как-то вокруг себя сплачивать людей. Вот. Вы себе даже не представляете, да? Конечно, это место привлекает некоторых наших некоторых предпринимателей, которые бы рады любыми путями завладеть местом, чтобы развивать свой бизнес, даже несмотря ни на что. Тут начали, начались поджоги. Это вот я 93-й год, просто он яркий, тут я уехал как раз в Швецию. И я разговариваю с работой, и там как-то люди мнутся. Оказывается, у нас тут был пожар. Ну, дом подожгли неправильно. Ветер от дома дул. И они с той стороны подожгли. Я не знаю, может, это случайность, но дом, как он все я тоже не знаю, потому что тут страшное дело было. Тут Лена была прямо разгореть этих событий, как она за бельем лазила наверх. Это было страшно. А там газ пошел, вот этот, и там взрыв. Она что-то белье вспомнила вдруг, мы там сушили белье. А дальше нас пытались выкинуть из него, в, ну, куда угодно. Сначала на автозавод, потом в Печоры. Вот. И мы тогда просто ну, аккуратно отвечали на вопросы, когда нас требовали, чтобы мы шли, выезжали. Мы говорили, что у нас хорошая квартира, если вы хотите... Давайте оценим их, и вы купите у нас нашу недвижимость, мы собственники. Вот. Ну и вот благодаря вот, как бы вот этим вот всем действиям аккуратным нас оставили. Но еще, наверное, и потому, что вот я говорю, мы не мешали им строить. Они уничтожили вот наше как бы окружение, вот этот сад уничтожили. Когда рубили сад, вот от который окружал наш дом, вот э, Ольга Александровна, она тебе Свековь. она заболела. Они потому, у нас что, все ну, что Свековь. они это сократило жизнь их, это точно она сказала, Танечка, срубили березу, под которой мы с Мишей объяснялись в любви. В общем, мы довольно долго сидели на чемоданах, а сейчас вот все-таки решили отремонтировать, по крайней мере, балкон, потому что очень хороший вид. Хочется здесь устроить маленький персональный рай, чтобы любоваться на окрестности. Будем жить, пока нам дают же здесь жить. Это когда уже вот начали строить вот эту вот сос... вторую часть этого дома. Вот. Тут была целая потасовка, потому что тогда к нам пришло довольно много ребят. У меня даже где-то есть отснятые материалы, как мы защищали нас это. И что самое удивительное было, это когда здесь стоял милиционер и говорил, товарищи, ну вот они могут тут делать, а вы уж идите в суд и доказываете, что они не правы». Да жуть, вообще это, это какой-то страшный сон, потому что... Страшно. Да, это... Сейчас все хорошо. А уже... мы хотели поставить забор буквально в полметра от наших этих ступенек выходных. Да. Вот. И, честно говоря, я вот тогда подняла всех моих мужиков. Мы этот забор снесли, поставили вот этот свой забор и сказали, что мы дальше вас не пустим. А теперь Да, да, да, можно, ну, Он сейчас заделает ну, часть нет. работы, можете спросить. Наверное, да, если дальше будет. Да, да, да. да. да. Еще до кризиса 2008 года существовал, в общем, такой вполне себе уже конкретный план сделать здесь на московские деньги клубный поселок коттеджного типа, Благовещенская слобода. Этот участок собирались купить москвичи, московские девелоперы. Значит, здесь предполагалось снести вот эти наши дома и построить именно что вот коттеджи но наступил кризис деньги у московских девелоперов кончились насколько я понимаю и этот проект благополучно приостановился что касается планов к 2018 году то есть деньгами под чемпионат я так понимаю, что самое главное, что здесь планировалось сделать на месте вот этой свечки элеваторной от мельзавода оставшейся поставить отель. И вот у нас честь и хвала нашему ленинскому исполкому они выбили у нас в парке в том месте еще раз повторяю где деревья не росли а росли только это поля с большим трудом и кусты там болота Стави... mm -hmm. решают построить фокус ленинского района это конечно большой подарок это счастье для ленинского района потому что ну, просто здорово и место это более-менее облагородилось и вот когда к нам должны были приехать отцы города, посмотреть площадку для этого самого, для места под Фок, вдруг к нам прибегают наши люди, которые занимаются благоустройством нашего дома. Я не знаю, как они тогда назывались, Дух или ЖИК. Вот. И срочно-срочно наши балконы пытаются привести в порядок, при помощи гипсокартона, там гипса какого-то и, в общем, выглядели они хорошо в течение, наверное, года, конечно. Нет, наш дом наш ну, него не было планов, потому что согласно планам на этом месте должен быть Октябрьский бульвар. То есть мы стоим mm -hmm. прямо на территории Октябрьского бульвара. Или стоянка бульвара. в мобиле. Единственное, что мешает сохранению э, и желанию остаться здесь это некая неуверенность что завтра не придет какой-нибудь градоначальник и не скажет что все от нас нести все остальное пассивно и решаемо по так что сейчас живу я считаю в очень хорошей квартире и вам наверное это лучше нет. не надо можно здесь доживать Машина здесь будет стоять, но, ну, наверное, нас когда-то будут ломать. Да-да, это все совершенно очевидно, да. Но дороги в наши короткие стали уже. Мы ни на что не претендуем с точки зрения, но ну, жизнь ну, укоротилась здорово, потому что ну, сколько мы можем рассчитывать, на что. Когда рубили деревья, ну, в общем, не хочется об этом даже думать и вспоминать. Да, дом построили, дом большой. Его заселили люди. Они, не в том, что... они ни в чем не виноваты абсолютно. И представьте себе, мы с ними подружились. В доме мало жильцов. И оказывается, что тут, когда высокий дом большой, там на, там на 100 квадратных метрах, этих жильцов тысячи и тысячи. Они по рублю скинулись, и у них уже 100 тысяч. А у нас мы... Вот. И у нас, когда речь идет о том, что надо что-то тут подлатать. Да у вас денег нет, нам говорят все время. Ну и да, их нет. И он, конечно, приходит в упадок, к сожалению. Мы, конечно, много сделали для своего дома. То есть мы за эти вот годы, 90-е и 2000 е мы все-таки покрыли крышу, мы отремонтировали террасы. Мы стараемся как-то поддерживать в доме в порядок вот. но не все у нас получается потому что день ну, трудно нас мало вот. но тем не менее вот как-то может быть это вот участие в этом конкурсе ну как-то не преобразит наш наш вот. ну и из уст наших историков да, мы узнали что есть Значит, что если начнется строительство, вот здесь, вот на месте нашего дома, то памятник, памятник, то есть дом Алексеева, который на сохранности, может или потеряться, так как изменится кругом всё, или просто разрушится, он свалится вниз, так как практически всю территорию берут. Даже размежевание не совсем честно прошло кусок земли взяли от дома Алексеева. Да в общем-то у нас не было разделения, был общий двор. Что там наделили, как поделили, все на совести нашей администрации. Наверное, его не любят наш дом, как иногда, иногда не всех стариков любят в семьях, понимаете. Иногда думаю, дедушка уже надоел тут, не выкопьте. Знаете, иногда стариков любят, обожают просто. Бабушка, бабушка, бабушки 106 лет, мы бабушкой гордимся. Ей 106 лет, и бабушки 110 лет, бабушка умирает, и все рыдают. Любили бабушку. А есть дедушки там 80, он еще может там все что угодно. Жив здоров. Она старикашка. старикашка. Вот, и вот старые дома эти, конечно. Ну, знаете, как часто бывает, мы теряем что-то. А потом жалеем. мы все жалеем, конечно. Наш дом, наш дом такой крепкий, его фикс <laughs> Потому что он, у него толстые стены. А Я... кто-то хотел? Нет, пока не хотели. Ни разу? Ни разу не было такого прецедента? Нет, потому что, чтобы дом валить, надо нас расселять. А нас хоть и мало, но довольно много. Я спою, раз уж так просите. по серенаду, которую они Семен не нравится. Серенада Смитта из оперы Беза искатель жидчика. Может, слышали такую Серенаду? ля призыв мой тайный и страстный, О, друг мой прекрасный. Выйди на балкон Как красив свод неба атласный И чистый и ясный Мандаринный звон О, Дари, средь ночи улыбкой И я стан твой гибкий Обниму любя от зари до утра прохлады, И опять через тебя. Я Ля-ля-ля-ля-ля, ля ля ля ля